Дай фотку сделаю с Карпачу. Первый раз такое вижу. Ну-ка, давай. Что, спиной развернулся. Ладно, будешь спиной фоткаться. Я сфоткался! Я сфоткался, Скорпач! Хирите, я сфоткался! Здорово! Ну как ты? А мы продолжаем с тобой свой тернистый и долгий путь, бомжары, своему былому богатству. Как ты уже понял, я уволился из мафии, ушел оттуда по собственному желанию. И решил, что пора нам поднимать уже серьезные бабки. Скрин, который я выложил буквально на днях, очень сильно поразил многих. Ведь буквально за одну неделю я смог нафармить больше 14 миллионов рублей. И ты у меня спрашивал, как? Как же я это все-таки сделал? Навряд ли я открою сегодня для тебя Америку, но я покажу тебе некую тактику, способ, состоящий из совокупности нескольких самых топовых и прибыльных работ на проекте с применением также АФК-заработка. Ведь благодаря данному способу я зарабатываю больше 200 тысяч в час. В первую очередь, конечно же, я решил устроиться на одну из самых прибыльнейших работ, а именно на работу инкассатора. Мне очень понравилось то, что на Барвихе, а именно на нашем 0.8 сервере, все инкассаторы, которые лично мне не попадались совершенно не тормозят и каждый точно знает что ему нужно делать выполняя данную работу с добавлением нового интерфейса с добавлением новой кнопки alt охраннику стало не совсем удобно переносить данные мешки от бизнеса в автомобиль пока ты откроешь меню справа пока ты нажмешь alt пока ты пробежишься до тачки опять нажмешь эту кнопку пока ты нажмешь кнопку пока опять откроется эта шторка справа нажмешь Alt и туда-сюда короче это совсем неудобно стало раньше мне кажется было гораздо проще но при всем при этом Водители автомобилей, именно конкретно водители-инкассаторы, стали помогать своим напарникам, и чтобы не тратить время, они ездят взад-вперед, то есть дают тебе возможность взять данный мешок, подъезжают снова к тебе, ты его грузишь, отъезжают, ты снова можешь подобрать данный мешок. И работая с такими напарниками, которые шарят в данной работе, которые знают, что им конкретно нужно делать, выполнять эту работу можно буквально за 10-15 минут и зарабатывать за эти 10-15 минут по 40 тысяч рублей каждому. По выполнению данной работы, как ты уже знаешь, у нас будет КД, то есть откат времени в районе 20 минут. 20 минут ты не сможешь работать на данной работе. И в связи с этим нам нужно будет заниматься ближайшие 20 минут каким-то другим видом деятельности. В этот момент я тебе предлагаю заняться либо рыбалкой, либо работой вора деталей. Все будет зависеть от того, где вы будете выполнять последний заказ на инкассаторах. И что будет к тебе ближе? либо рыбалка, либо вор, туда ты и отправляешься. Опять же, чтобы сэкономить время. Меня в этом плане очень сильно выручает самокат. Самокат, который мы с тобой абсолютно бесплатно получили в одном из прошлых моих видео. Конечно же, ты можешь использовать свое собственное транспортное средство. Но самокат, он всегда при тебе. Он находится в твоем инвентаре. И как по мне, это самая лютая, самая дисбалансная хрень, которую только можно было добавить на данный проект. И при всем при этом, как бы я его не хейтил, это лучшее что могли добавить. Это просто имба. ТОП транспортное средство, которое вообще может существовать на каком-либо КРМП проекте. Я ничего подобного еще не встречал ни на каком другом проекте. Только представь, ты можешь на нем гонять по траве, по бордюрам, по тротуарам, по дороге, по пешеходам. Тебе вообще пофигу на красный свет, на все светофоры. Тебе не начисляются штрафы, если ты проехал на красный. Разгоняется он до 117 км в час, что даже больше, чем какой-нибудь дешевый мопед или дешевая какая-нибудь русская тачка. И самое главное, данный самокат может получить абсолютно любой игрок на проекте бесплатно. Его не обязательно покупать за донат в донат меню. Его можно получить бесплатно, выполнив квест. Это просто лучшее, что могли сделать разработчики Барвихи для всех игроков. На данном самокате ты можешь преодолевать любые преграды. Если ты на тачке заедешь, упрешься в какой-нибудь тупик или в забор, тебе придется искать объездные пути. Случись такое на самокате, ты можешь просто слезть с данного самоката, перелезть через данный забор или любую преграду, достать снова его из винтаря и продолжить свой путь. Причем неважно, там будет дорога, озеро или просто трава. Ты можешь ехать где угодно и очень сильно экономить время имеет данный самокат а время нам очень важно в этой игре ведь время деньги ну и как ты уже понял я отправился на работу в вора деталей вор детали нам будет доступен с 8 уровня и для данной работы нам понадобятся некие инструменты эти инструменты можно приобретать у покраски но ездить до нее довольно далеко. Я тебе советую немного сначала вложиться. Вложиться конкретно в свое будущее, чтобы опять же сэкономить время. В свое время очень много ребят нафармили гаечные ключи. Была такая возможность, но мы сейчас не будем говорить об этом. И эти ребята сейчас продают данные ключи в огромных количествах в торговом центре. Следи за чатом, следи за объявлениями, которые часто выкладывают. И ты можешь себе приобрести данные ключи в огромном количестве по очень неплохой цене. То есть с небольшой наценкой. Работа в Word довольно простая. Ничего сложного она из себя не представляет. Единственный минус в данной работе, конечно же, помимо постоянной закупки необходимых инструментов. Но я уже рассказал тебе, как это решить. Это то, что как только ты сдашь детали барыге, тебе будут начисляться звезды розыска. И в этот момент за тобой может быть объявлена охота. Но таких людей на сервере довольно много. Очень много людей, которые фармят на воре. Особенно те, кто состоят в мафиях. Они не могут работать на инкассаторе и фармят только вора и рыбалку. Поэтому очень небольшой шанс, что тебя поймают. К примеру, меня, наверное, за все время менты ловили всего один раз. И то я от них убежал. Итак, работа инкассатора, как я тебе уже сказал, занимает 10-15 минут, за которые мы умудряемся заработать уже 40 тысяч рублей. А работа вора занимает 5-10 минут, за которую ты сможешь получать от 15 тысяч рублей. У меня вкачан уже третий скилл на данной работе, я получаю уже довольно интересные заказы на крутые какие-нибудь иномарки. И за выполнение каждого такого заказа мне платят в среднем 25 тысяч рублей. Прибавляем их к нашим 40 и получается, что буквально за 20-25 минут времени мы с тобой умудряемся заработать уже 65 тысяч рублей. После чего мы отправляемся с тобой на рыбалку, потому что КД на работе инкассаторов еще действует примерно 10 минут. И за эти 10 минут мы умудряемся с тобой подзаработать еще и на рыбалке. У меня в уже неплохой уровень рыбака, мне доступна удочка за 8 тысяч рублей. Благодаря данной удочке я ловлю рыбу уже покрупнее, а соответственно... Необходимые 40 килограмм рыбы на продажу я вылавливаю гораздо быстрее, чем новички. Также нам не так давно добавили новые улучшения своего персонажа, из которых я сразу же себе приобрел самое последнее за 150 тысяч рублей, связанное как раз таки с выловом рыбы. Ведь каждая теперь новая выловленная рыба будет у нас на 15% тяжелее, что естественно повлияет только положительно на наш с тобой улов. Ведь теперь мы еще быстрее станем вылавливать необходимые нам 40 килограмм рыбы. В этой игре очень важно прокачивать свои скиллы, и чем выше будет твой скилл, тем соответственно больше и быстрее ты будешь зарабатывать практически на любой из всех доступных работ. Примерно 8 минут у меня уходит на поимку 40 килограмм рыбы и пару минут на то, чтобы отвести ее в ближайшую закусочную и продать по высокой цене. И мы получаем с тобой еще как минимум сверху 20 тысяч рублей за эти 10 минут. Прибавляем это к нашим 65 и получается, что за полчаса мы с тобой сумели заработать 85 тысяч рублей, что я считаю вполне себе неплохо. Благодаря данному методу за один час дикого фарма ты сможешь поднимать порядка 170 тысяч рублей. Если у тебя скиллы прокачаны лучше, чем у меня, если они выше, если у тебя круче удочка, то ты сможешь зарабатывать еще быстрее эти деньги. Или даже больше, в зависимости от того, сколько платят на более высоких скиллах на воре деталей. Я, к сожалению, пока про это не знаю. Напиши мне в комментариях, какой у тебя уровень вора и сколько ты на нем зарабатываешь. Как я тебе уже говорил, я наверняка не открою для тебя Америку, потому что нам не добавляли уже давно каких-то супер прям прибыльных топовых работ. Честно тебе скажу, я работал, да, на дальнобой на обновленной работе дальнобойщика и мне как-то не зашло я не скажу что это плохая работа это очень крутая работа реально многим она заходит многим она нравится но ну, как по мне, я просто не разглядел смысла в том, чтобы фармить кучу денег, копить 11,5 миллионов, чтобы купить самую топовую фуру, чтобы начать зарабатывать максимальный выхлоп с данной работы. У меня встал вопрос, а как бы сколько ты будешь времени фармить еще, чтобы отбить деньги за данную фуру, и когда ты уже начнешь работать в плюс. Но мы сейчас не об этом. Как ты уже понял, за данный час мне удается зарабатывать благодаря данному способу 170 тысяч рублей примерно. Но помимо всего этого, у нас еще есть с тобой и АФК заработок. Тот заработок, который мы получаем каждый пайды. И за этот час фарма мы с тобой словим как минимум один пайды, За который, как ты видишь на своем экране, я получаю вот такую вот зарплату. Как максимально раскачать прибыль на каждой пайды, я тебе рассказывал уже в прошлой серии. Неделька выдалась, это у меня довольно-таки сложно. Я реально очень много фармил. Многие мои зрители, многие мои подписчики прекрасно знают об этом, ведь они за эту неделю очень часто меня встречали на сервере. И мы понаделали огромное количество скринов с каждым желающим из них. Я фармил по несколько часов в день и по несколько часов даже ночью. Пока я сейчас дома на больничном, у меня есть такая возможность. Тем более я бомжара, тем более все у меня начальные квесты давно выполнены, бонусов я никаких сверху не откуда не получаю и мне приходится фармить все что у меня есть это мой раскачанный персонаж это мой высокий уровень благодаря которому мне доступна в принципе все работы и благодаря такому дикому фарму если ты будешь играть по 5-6 часов в день ты можешь спокойно зарабатывать по одному миллиону. мы не будем с тобой все это умножать на 24 часа как это любят делать некоторые ютуберы потому что 24 часа фармить никто не будет будем откровенны максимум сколько по моему можно зафармить за день это 10 часов это вот то насколько вот меня лично реально хватает и то при условии того, что, опять же говорю, я лежу дома на больничном, я лежу на кроватке, я отдыхаю и просто играю в свое удовольствие. Поиграл с утра часа 2-3, поиграл в обед часа 2-3, вечером пошел ролик для тебя смонтировал. Так и выходит 8-10 часов в сутки. Помимо этого я также занимался перекупом, но об этом мы уже поговорим с тобой в следующей серии. И самое главное, что из этих 14 чем-то миллионов, честно скажу тебе, не хочу тебя обманывать, 3 миллиона мне помогли. Во-первых, Дамир Назаров, мой давний друг по проекту, сделал мне прекрасный подарок. Он мне подарил скин, который добавили в одном из последних обновлений. Конкретно скин грабителя из сериала «Бумажный дом». Цены на эти скины очень сильно упали, и я смог продать его за 2,5 миллиона рублей. И 500 тысяч рублей мне подарил один из моих подписчиков, которого я случайно встретил посреди ночи, за что я передаю ему привет, во-первых, и хочу сказать огромное спасибо. Также огромное спасибо хочу сказать Дамиру за помощь на начальном этапе. Также еще несколько подписчиков я встречал на БУ рынке, и они мне тоже там передавали по 10, по 20, по 30 тысяч рублей. За что тоже я хочу сказать огромное спасибо этим ребятам. На этом у меня для тебя пока все. Что бы ты хотел увидеть в следующей серии пути? Сейчас я снимаю перекупа. Если тебе это интересно, обязательно напиши мне об этом в комментариях. Ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео, нравится такой подход, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и до новых встреч!